Всем привет, это канал VodooStream и сегодня хотел бы обратить ваше внимание на ПТ 9 уровня ветки Китая и сравнить его в первую очередь только с другими ПТ имеющими такой же большой альфа страйк как у нас. Все мы стремимся к топу, к заветной десяточке и путь до нее не всегда легок и прост, ведь на пути нам встречаются кактусы, но у Z111GFT не из их числа, данная ПТ достаточно комфортна для прокачки и назвать ее слабой машиной язык не поворачивается. Но есть с ложкой дегтя и в этой бочке меда. и начнем как всегда с плюсов и минусов данной ПТ. К плюсам я бы отнес внушительный альфа-страйк, шикарное пробитие, огромная и крепкая маска, неплохое лобовое бронирование, хороший запас прочности и углы горизонтальной наводки, как ни странно. К минусам я бы отнес слабую дельную мощность, внушительные габариты, посредственную точность, уязвимость щеки при довороте и уязвимость от артиллерии. Глядя на данные плюсы и минусы, данного аппарата может сделать вывод, что на этой ПТ надо играть вдумчиво и осторожно. Ну как в принципе и на любом танке. Конечно, на этой ПТ в топе можно позволить себе более агрессивности игры и продавливать направление или остаться на удержание в одно лицо. Но будучи не в топе, перед тем как что-то делать, я бы посоветовал подумать, ибо наша подвижность не даст нам возможность быстро сменить направление. Давайте рассмотрим данную ПТ, как говорится, в разрезе и по, отдельности, и по отдельным сегментам. Начнем, естественно, с самого главного в большинстве танков, и ПТ в частности. Это наше орудие, которое является топовым столом, которым мы и будем катать на 10 уровне. Обрати внимание именно на топ орудие, ибо на притопом орудии я остановился более подробно в обзоре 8 уровня Китая ПТ. И начнем с УВНов, которые составляют минус 6 градусов вниз, и это вполне достаточно, ибо есть гораздо хуже цифры, там, 4 градуса или минус 5 у того же нет. Так что минус 6 среди всех ПТ, это достаточно неплохо, и я бы отнес скорее это к плюсам, чем к минусам. А также мы обладаем серьезным альфа-страйком 750 единиц, о чем я говорил выше. Но как обычно, с долгой перезарядкой в 17 секунд, это дает нам ДПМ ну, всего лишь 2601, что является, к сожалению, средним результатом среди всех ПТ. Мы не испытываем проблем с бронепробитием, и играя на ББ с пробитием в 290 мм, мы редко встречаем противников, для которых надо заряжать голду в 395 мм. А это лучший кстати, результат, если что для всех ПТ 9 уровня, так что любители пострелять на голде будут просто счастливы. Ведь знать уязвимые места уже не так актуально имеет такой пробой. Данное ПТ позволяет в этом плане халтурить и лично из своего опыта на голде против ИСа 7 его башни становятся не такой уж и имбоватой. И пробивается в принципе достаточно и неплохо. Но у такого орудия есть и минусы, как же без них. Но они недостаточно большие, чтобы его испортить. А сведение хоть и неплохое для такого урудия 2,4 секунды, но вот разброс хуже среди всех ПТ 10... 9 уровня. пардон. Но не на много, там всего лишь разница в 0,01 и 0,02. Конечно не все так плохо и в целом стол получился довольно таки комфортным и приятным в использовании. Особенно в близких расстояниях, либо на средней дистанции. Но на большом расстоянии я бы все-таки посоветовал сводиться до конца и дождаться полного сведения. Лично по моему мнению, данный, данный стол является хорошим украшением данной ПТ. Ну, к броне. К броне больших претензий в принципе нету, в отличие от того же восьмого уровня, но это в следующем видео. Запас прочности у УВЗ-111 ГФТ составляет 1800 единиц, это приличная цифра, что в совокупности с нашей броней дает нам подольше пожить на полях сражений. Конечно, габариты УВЗ-111 с ГФТ внушительные. ПТ высокая, широкая, но слава богу уязвимых мест не так уж и много. Модель бронирования становится, конечно, проще, и мы лишаемся подобия щучьего носа к восьмого уровня, но взамен получаем большую бронеплиту в 200 мм. И, к счастью, она расположена под неплохим углом, и наша приведенка составляет 270 мм. Минусы данного решения я бы конечно отнес уязвимость при встрече с противником, который расположен выше нас по рельефу, ну или выше нас во время клинча. Но с нашими габаритами таких танков в принципе довольно таки немного и к положительным я бы также отнес большие размеры маски, которые составляют чуть ли не половину нашего ВЛД и уловит рикошеты за завидным постоянством без естественно, пробития. Жаль, конечно, в дальнейшем наше ПТ 10 уровня, которое будет, лишается такой большой маски. Это, конечно, большой минус, но это уже претензии к 10. С По бортов, у многих ПТ не конечно, и этот бич не прошел мимо нашей ПТ. К уязвимым местам также относится и НЛД данного танка с толщиной в 120 мм и приведенкой до 180 мм. А также имеется, ну не знаю как сказать, ну, небольшая такая средняя лобовая деталь толщиной в 80 мм и приведенкой в 200 мм. У противника в принципе не возникает проблем с пробитием на 100 да, так что прячьте НЛД и танкуйте в свое удовольствие. Кстати, на 10 уровне размер НЛД увеличится. В целом, если наше НЛД спрятано, мы отлично танкуем и можем как удержать позицию, так и продавливать направление. Главное помните, что одиночество это наш шаг к поражению. Ведь нас должен кто-то прикрывать и помогать в случае, если к нам зашли упор. Кстати, будете с артиллерии, ибо крыша у нас выстрелена бумага и вся броня походу ушла в бронеплиту ну давайте плавненько перейдем к нашей подвижности, и мы тут видим цифры, которые уже явно не радуют глаз. Показатели нашей подвижности не самые лучшие. Максимальная скорость вперед составляет 35 км в час. Но загвоздка заключается в том, что даже эти плохие цифры мы будем видеть очень редко. Рассчитывайте на результат не более 30 км. Хотя если взять средний показатель, то он будет варьироваться от 25 до 30 км в час. Конечно, мы можем набрать 35 километров, но это будет спуск с горы, и радость от свиста, от свиста ветра в ушах будет явно недухой. Лично меня порадовала скорость у данной фт назад 16 километров в час. это второе по значению результат среди всех ПТ, и поможет нам спасти драгоценное ХП у танка, особенно мы пытаемся выехать через перегорока, взляться и спрятаться. Шанс спрятать наш НЛД резко возрастает. За верхнюю деталь я не боюсь, потому что при откатывании назад у нас лук увеличивается и броня, соответственно, становится еще шикарной. Кстати, напоследок стоит вспомнить про маскировку, которая, судя по цифрам, является средним результатом. И такие же средний результат у нас обстоят с обзором в 380 метров. Это не самый большой и не самый низкий показатель. В общем, средний результаты. Это, кстати, печально. В целом там довольно таки неплохой и проходится неплохо, Моржение у нас достойно и заставляет противника задуматься, стоит ли на нас пилить вообще, ведь мы кусаемся довольно таки ощутимо. Мы конечно играем не только как кустовая ПТ, но и как танк первой линии, особенно в топе, но не стоит взорваться далеко вперед. Главное следить за тем, чтобы наше D была скрыта и почаще реально прикрывайте его. Лично я бы посоветовал вам почаще играть на третьей и второй линии, а вперед перейти исключительно в топ и в том случае, если вы уверены в том, что ваше ЛНД скрыта. Например, толкая труп противника, как вариант. Насчет оборудования, мой совет довольно-таки прост и не сильно отличается от варианта с десятым уровнем. Досылатель, усиленные приводы наводки, а вот с третьим я бы, конечно, подумал, где то, что можно поставить, конечно, осколочный подбой, как я это люблю. А вы можете поставить туда, например, венти либо оптику, чтобы увеличить наш обзор. Тут мне немного, но это личный мой выбор. Досылатель, усиленные приводы и осколочный подбой. Откатал я не так уже много, конечно, на пресс-аккаунте, но гореть мне еще не приходилось, так что я бы не возил с собой огнетушитель. Если быть честно, я вообще редко вожу нетушитель и чаще вожу с собой вторую ремку, либо лучший на рацион. Потому что, как по мне, профита от этого гораздо больше, чем возиться в бесполезный гнетушитель, который вам пригодится раз, там, не знаю, в 30 боев. Ну, по экипажу я тоже, кстати, не сильно-таки отправил вам Америку и посоветую сначала лампочка боевого а затем уже все на маскировку и сведение. Надеюсь, данный гайд вам понравился. Вы согласитесь со мной, либо опровергните, Мое мнение будет интересно почитать в ваши комментарии. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в рандоме. Пока-пока.